Конечно, каждый из нас хорошо знаком с таким замечательным и очень вкусным блюдом, как драники. Но пробовал ли кто-нибудь готовить их в духовке? Если нет, то сегодня я расскажу вам, как это сделать. Конечно, каждый из нас хорошо знаком с таким замечательным и очень вкусным блюдом, как драники. Но пробовал ли кто-нибудь готовить их в духовке? Если нет, то сегодня я расскажу вам. Как это сделать? Это классический рецепт драников в духовке, для которого нам понадобится минимум ингредиентов, а также минимум затрат наших сил и времени. Весьма неплохое предложение, не правда ли? Готовить драники довольно легко, а все необходимые ингредиенты без труда найдутся у вас дома. Именно по этой причине это блюдо для меня всегда было одним из самых любимых. И если раньше я готовила драники при помощи сковороды, то недавно решила попробовать сделать их в духовке и результат превзошел все мои ожидания теперь мне не надо непрерывно стоять у плиты а драники при этом получаются невероятно вкусные и хрустящие да и пользы в них чуть больше чем в обжаренных так что сегодня я решила поделиться с вами своим опытом и рассказать как сделать вкусные и ароматные драники в духовке досматриваем ролик до конца и записываем ингредиенты для начала нам необходимо очистить картофель и репчатый лук и тщательно промыть. Картофель обязательно заливаем водой, чтобы он не потемнел, пока мы будем занимать подготовкой других ингредиентов. Также нам необходимо разогреть духовку, поэтому устанавливаем температуру 220 градусов. Теперь нарезаем репчатый лук, как вам больше нравится. Очищенный картофель трем на мелкой терке и добавляем к нему чайную ложку соли. Перемешиваем и оставляем смесь на 5 минут. Теперь отжимаем лишнюю жидкость и перекладываем картофель в другую емкость. Осевшийся в жидкости крахмал возвращаем к тертой картошке. Также добавляем нарезанный лук. Вливаем растительное масло. Добавляем 1 чайную ложку соли и тщательно перемешиваем все. На противень выкладываем пергаментный лист а на него кладем драники, по столовой ложке смеси на драник, помещаем противень в разогретую духовку и запекаем в течение 15 минут, теперь уменьшаем температуру до 175 градусов, переворачиваем драники на другую сторону и запекаем еще 45 минут, когда края драников станут золотисто-коричневого цвета, переворачиваем их еще раз и готовим 15 минут, подаем готовые драники горячими со сметаной, приятного вам аппетита! Подписывайтесь и ставьте лайки. Лайкайте, подписывайтесь, комментируйте. Такие продукты будут нужны. Картофель 750 грамм. Лук репчатый 2-5 штуки. Масло растительное 3 столовые ложки. Соль 2 чайных ложки. Количество порций 8. Ставим лайк и подписываемся. Ваши отзывы очень важны. Заходите в гости.